Здравствуйте, глубокожеланные любители ледных видов спорта! Начинаем очередной замечательный ролик. И сегодняшний ролик посвящен переезду в красивое место. Что такое красивое место? Ну, например, такое как это – это юг Франции. И здесь на этой стеночке у нас присутствуют альпинисты. Вот они, посмотрите, слезают со стенки. Мы несемся тоже по этой полочке. Птиц какие-то мимо. Посмотрите, как красиво! Вот они, видите, целыми пачками тут лазят. Очень красивая стенка, она твердая, позволяет, видимо, забивать эти колышки. В общем, потрясающей красоты место. А сейчас вот вид на водопад. Сейчас мы промчимся рядом с этим водопадом тоже. Скорость 200. Смотрите. Оп. А вот здесь вот у нас находится город Габ красивый. Сама долина реки Дюранс, вот аэродром габ Таларт. И такое потрясающее место повезло мне попасть. Вы спросите, почему, Игорь, как так вообще случилось? Огромное количество случайностей. И, наверное, сегодняшний ролик я как раз хотел бы посвятить, во-первых, осознанию этому количеству случайностей. То есть какие-то добрые советы по тому, если вы захотели поменять свою жизнь, например, ну или просто хотите сменить локацию там, на время. Там. Вот, вот немножко рассказать о нюансах поиска красивого места и возможного переезда в красивое место. Вот если вы, например, скалолаз, то посмотрите, как можно тут замечательно лазить. Вот тут прям организованы все веревки. Вот я даже не знаю, скалолазов хотел показать, где-то они тут сидят. Вот они, смотрите, вот Вот сейчас крылом показываю, вот видите, тусуется. А из красивого здесь еще у нас есть вот водопад, например. Сейчас я вам на водопад. Опа! Можно вот так крылышки искупать потом раз, подняться вверх и посмотреть откуда водопад этот идет. А идет он, видите, там такая лужица. Я вам сейчас покажу ее. Вот она. Красиво, очень красиво. Здесь рядышком вот гранулыжный курорт, соответственно, 30 километров от дома. Домик у меня вот там в долине. Я потом его вам покажу. И это, конечно, я считаю рай. То есть я даже не знаю, за что мне в жизни так повезло, но вот как-то за что-то, видимо, Маму слушал в детстве или кашу, кашу не ел, кстати, Вот, но свезло шарику. Свезло шарику, неизвестно за что. Как я попал сюда? Как вообще возникла мысль переехать? Переехать мысли сразу скажу не было. Я начал летать на планере в 2011 году, в 2012 году первый раз попал сюда в Альпы. Начал летать в горах и попал осенью 2012 года, И осенью, в августе. Мой друг Александр привез меня на вот этот аэродром, на котором я сейчас докажусь. Вот буква С, вот сюда ко мне Самого Клауса запускаем Это вам не еб черный бабай, это серьезно С электро электропланером. Да выглядит ужасно конечно Пуили столько. Это совершенно случайно получилось. Он искал весной себе место, где вот он будет учиться. Позвонил на этот и там говорили по английски Потом выучил французский, чтобы дать экзамен, потому что настолько место понравилось, что он и французский выучил умничков. Не такой как я. Так вот он меня уговорил сюда приехать. Я увидел это место и понял, что это рай на земле. Вот реально. С нескольких каких-то действий, с нескольких знакомств с людьми. А, вот мой учитель Клаус Вольман, например, он меня убедил, что это рай, потому что, ну, собственно, и Клаус это место выбрал. Игорь, если существует рай на земле планерный, так это здесь. Уй, демешочек надо подтянуть. Just, just climb one way. Ух ты ж, Вот это мы поймали. И вот сейчас момент истины. Но... ну, Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! вот так меня Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Эй! Ну вот это вот зрелище, конечно, я прям обожаю. Ань, Клаусу, друзья, понравилось шалить. Ну, кто бы сомневался, заход на облако. Петлей или ну, полубочками. Облачный лабиринт. Вечер перестает быть домным. Вот, то есть для меня получилось так, что я сначала обрел вот этот планерный рай, начал в нем летать. И через некоторое время, годика, наверное, через четыре, я начал ощущать, что я хочу проводить здесь больше времени меня немножко устало от того, что постоянно съемное жилье, вот мы арендовали такие домики, шалешечки, переезд с одной шалешечки в другую, и мы с женой начали мечтать о том, что, а вдруг получится так, что мы купим какой-нибудь маленький-маленький кусочек земли, там полгектара, 10 соточек, и поставим там дом на колесах. Тем более, что опыт жития в доме на колесах у меня был, я в Москве прожил год в таком доме на колесах, такая машина была большая, красивая. Я рядом со своим гаражом прожил годик, мне мне нравилось. Поэтому меня перспектива жить в домике на колесах не пугала. Ну и жена, в общем-то, так как она со мной познакомилась, когда еще в ну, доме бомжевал на колесах, потом приютила, то, соответственно, так вот и получилось, что ей тоже не было страшно. И мы начали искать, вот закинули вот эту мысль информационную, в пространство хотим домик здесь во Франции, вот примерно в этом же месте. А, еще при этом... Я пролечу низко над нашим городочком Лоботином Василиона, вы увидите, какой он красивый. И самое интересное, что вид на него красивый отрывается с долины, если ты едешь по дороге. То вот я первый раз ехал, смотрю, а городок как с открытки. И там сверху у нас такой, ну не замок, но там постройка такая красивая есть. Я посмотрел, проезжал мимо, гляжу и думаю, ну вот точно, вот это место, вот если бы вот в этом городочке что-то продавалось, я бы точно хотел тут жить. Подумал я об этом, и потом, ну, автоматически человек, когда что-то думает, еще начинает искать какие-то сомнения, еще что-то. Ну, я же хочу домик такой, чтобы у меня был с видом на закат, чтобы там земли побольше, чтобы соседей вокруг поменьше. И как-то так вот все, я думаю, ну, такого же не бывает. Вот, вот, чтобы вот и в городочке, и при этом без соседей, и соседи, ну, то есть, как-то мне казалось, что вот это, ну, невозможно. Но мысль такая, ну, ну так хочу. И потом, не поверите, но вот какая-то материализация желаний. В свое время я там общался с саентологами. Кстати, я ролик сделаю как-нибудь про них. Ну, общался я, скажем так, не очень. Мне очень не понравилось в конце концов. Но, по крайней мере, всю эту тему я изучил. И вот у них там. Ой, ты притянул это из вселенной, там к себе тут. -ту -ту -ту -ту". Не знаю. Я думаю, что работать несколько по-другому. Если ты о чем-то думаешь, чего-то хочешь, ты, и самое главное, начинаешь хоть немножко что-то делать то в этом случае вокруг в мире начинают какие-то ниточки завязываться. Ты там кому-то сказал, кому-то рассказал, что-то что там подготовил, что-то сделал. И в конце концов вот, сходится ряд факторов, шпак, и твое желание материализовалось. Ну, не знаю, у меня, по крайней мере, так. Я думаю, что, может, ты там чути некоторые, волки ты немножко волшебник. Ну, нет, я не волшебник, я только учусь. И э, каким-то совершенно чудесным образом материализовалась этот дом, который в итоге я купил. Это было утро какого-то обычного совершенно летного дня. Пришла жена Клауса в Сидании, А она летает на каких-то аэрбасах. Кабадир воздушного судна. Очень хорошая пара. Клаус Рекордсмен мира. 60 там больше 60 рекордов мира. Показываю вам, как летает на конференции Клаус. Его жена, водитель настоящего аэрбаса. На, на пенсии уже, правда, летной, но зато летает на самолетике обычном. Вот такая прекрасная семья авиаторская. Ну, сейчас э, она преподает какой-то академии, там, ну, очень известная такая женщина. И вот она говорит, Игор, продается дом. Ты же, вы же хотели что-то купить. Я говорю, ну да, ну дом как-то нет, ну кусочек земли. Я говорю, а сколько? Она говорит, 120 тысяч. Я говорю, ну как бы... а я только планер заказал, собственно, который... Э, это был 2014 год, кстати. Как раз случился там, ну сами знаете, что весной 14 случилось. И как-то я так бодренько начал продавать активы в одной стране, выводя их благополучно. Ну собственно, я и купил планер, решил, что буду связывать свое будущее с Альпами, с полетами здесь. Собственно, это и было одной из причин мысли о доме. И так удачно сложилось. В августе я продаю почти все свои летные школы. У меня там какие-то деньги, я их собираюсь потратить на планер. И тут вот этот дом. Но я не готов был 120 тысяч вкладывать. Но он всегда не говорит. Игорь, съезди, посмотри. Просто съезди, потому что, если бы у меня не было дома, я бы такой себе купила. Ну, а у них дом вообще замечательный, такое огромное шато, в горах, вот там как раз нет соседей, и у них аэродроп за забором. Полоса зелененькая, вот она сейчас крыло показывает, оп, вот, и вот его избушка там. Вот она, вот, друзья, смотрите, все как есть. Красотища. Смотрите, за забором есть такая полоса с горы, и если они туда на самолетике маленьком прируливает, так чуль приземляется около своего дома, а на следующее утро вот так его за хвост разворачивает, заводит мотор, и он с этой горы так вниз чпунь улетает куда-нибудь. Вообще фантастика. Ну, а если плохая погода, к нам на аэродром приземляется. А, я думаю, ну ну ладно. И у меня стоял мопед 54-го года выпуска, Peugeot. И я его постоянно чинил, помните, как электроник там чинил вечный мопед в вот, приключениях электроника, я такой же пример, вот там так его и так перебирал, и сяк перебирал, он у меня все не работал. И я очередной раз его перебираю, думаю, ну вот сейчас заведется и поеду, а че к не поехать, он бац заводится, я сам в шоке, я раз, э, до этого он только ну, через трубу выхлопную пукал. А тут он раз завелся, затарахтел, еще и поехал. Еще раз и на вторую переключился. Я по этому аэродрому ношусь, боюсь остановиться. Доезжаю, хватаю зубами вот эту записку, которую мне написали, куда ехать. И тарахчу на этом мопеде. Там нужно было проехать 3 километра. Доезжаю, там, соответственно, бывший мэр, бывшая мэрша, у них. Замечательный такой участочек, они сдают его под кемпинг, все очень позитивны, меня увидели, английского не знают, а я французского не знаю, но мы так бодренько на пальцах объяснились, и они пошли, говорят, давай мы тебе все покажем. И они показали мне все, что там в нашем этом городочке продается. Ну, один домик был вот этот, и была такая конурка трехэтажная, три, три как бы комнаты друг над другом, многоуровней, вот такой получается интересный вариант, и она мне сразу приглянулась, думаю, во! Точно и недорого и жить везде. Но там ни парковки нету, ну рядом есть, но неудобно. И я начал показывать своему другу, а в своего дома я испугался, потому что когда зашел, там такие огромный участок полгектара, какие-то джунгли, лес вокруг везде. Я сначала немножко этим расстроился, потом увидел дом, он тоже огромный такой. Я как-то, я растерялся, я реально потерялся. Я понимаю, что, наверное, это очень хорошая идея, но настолько было вот тревожно и, ну не страшно, что ли, а вот... И я друга своего позвал, Алексея, говорю, Лех, помоги, прими за меня решение. Он посмотрел, говорит, Волков, ты дебил. Он говорит, почему? Так почему так сразу? Он говорит, ну подумай, ты же любишь гараж, ты там возился с этими своими лебедками, ты сейчас как только этот дом купишь, начнешь его переделывать, ставить в него кучу всего. Я говорю, не-не-не, я так, на один глазком посмотрите. Я же, говорит, тебя знаю, тебе нужен именно этот дом, вот желательно такой старый, полуразрушенный, чтобы ты в него игрался там не до конца дней своих, но подольше. Лешу я уважаю, человек он мудрый, я говорю, а денег нет? Он говорит, а я тебе отдолжу 50 тысяч. Я, говорю, я тебе лучше отдолжу 50 тысяч, а ты купишь то, что тебе нужно, пожалуйста, сделай именно так. Ну, тут, знаете, как уже как все сошлось в этом бире. В этом жена у меня летала на параплане, там, на озере Серпансон. Я быстро ей кричу, звоню, жена, приезжает дом. Но она как-то приехала, тоже ужаснулась этому дому немножко, но идея ей понравилось. А дальше начинаются уже чудеса еще больше. На следующее утро меня знакомят э, с тем, кто продавал дом. Это друг э, бывшего владельца. Бывший владелец этого дома летал на самолетах, строил самолеты, построил порядка там, 8 или 9 самолетов. И на одном самолете разбился. Ну, уже возраст был достаточно большой, но э, разбился. И самолет загорелся. Потом какие-то там истории, что по наследству были сложности. Дом завещали там часть сестре, часть диким природе Мадагаскара, каким-то там птицам Аргентины. И вот эти фонды между собой долго-долго-долго прошло три года, то что его признали пропавшим без вести, и из-за этого три года дом стоял, горело отопление, ну там и стекла повыбивали, еще чего-то. То есть ну вот он не то чтобы в плохое состояние пришел, он был в, раб в рабочем в жилом состоянии, но вот с нюансами. И именно по этой по причине цена сильно упала, то есть вот, вот такой дом где-то около 200 тысяч должен был бы стоить минимум тогда. Но вот 120, и шарик понравился вот, Клоду, который продавал дом. Я был такой восторженный, начал лазить по этому дому, он все мне показал. Но меня пугает вот это вот обилие необходимых ремонтов там. Все, я понимал, что делать надо будет очень много всего. И он на меня смотрит, говорит, поехали к нотариусу. Я говорю, я, я, я еще, я еще не, не, не, не решился, он говорит, а не поехали, это, во-первых, бесплатно, во-вторых, даром. В-третьих, просто придешь, и это будет декларация намерения. Зато ты будешь первым, если ты дом все-таки решишь купить, то это будет преимущество. Я говорю, точно не надо денег платить? Точно обязательств нет? Он говорит, никаких. Поехали. Мы поехали к нотариусу, и за, не знаю, 15 минут мне показали бумаги единственное, там дом, что там сразу показали, что там белилами где-то на свинцовыми нельзя лизать белила на кухне. Потом, что нельзя там шифер где-то, нельзя сверлить, еще чего-то. То есть быстренько пробежались и показали мне все, что, что такое, раз такое, вот эти все обременения. И я подписал бумагу, что хочу купить дом. И по этой бумаге я стал первым покупателем, что во Франции конкретно достаточно важно, потому что дальше у меня 80 дней, по-моему, было, чтобы или купить дом, или его купит второй по уровню покупателя. И в этот момент Клод отдает мне ключи от дома. Я так говорю, я же не купил. Мне говорит, поживи просто. Я говорю, как поживи? Ну, говорит, ты мне нравишься, ты тоже пилот. Я думаю, что, в этом, что вот Клод, опять же, был предыдущий владельцем, его тоже так звали. Он говорит, Клод мечтал бы, чтобы в таком доме жил такой классный раздолбай. Как, ну, как-то не раздолбай, сказал, но видно, что вот это... Я думаю, ну да. <свят> и дает ключи, говорит, живи две недели. Сколько ты еще здесь? Я говорю, две недели. Вот за две недели поживешь, поймешь, насколько это тебе все-таки нужно. Нет, так просто отдашь ключи и уедешь. Мы едем, скорее всего, в ГАП. А, я, а где ГАП, я вам сейчас покажу. У меня сегодня Антон летает учеником. Замечательный человек, я ему потом передам слово. Вот он помогает мне снимать этот ролик, потому что пилотирует планер. Это третий полет в его жизни, третий день учебный. Вы представляете, вот у такой столы он вполне себе прекрасно справляется. Я его сейчас, конечно, перехвалю, и он, наверное, станет летать значительно хуже. Вот, друзья, город Габ. Рядом пролетает планерочек. Это как раз вот там, где вы покупали кровать надувную. Это следующий день, мы просто слетали... Вам ГАП заснять, чай это не хотели специально лететь, не хотели так низко оказываться, но, вот похоже, погода кончилась. и Нам сейчас очень интересно предстоит квест, как нам отсюда выкарабкаться. Если что, есть посадочные площадки, есть запасной аэродром ГАП Талар, до него долетаем. Ну, повод вам отснять ГАП. А исторический центр, сейчас я крылом покажу, о! Там огромный такой костел, черепичные крыши как раз хорошо видны. А вот там, куда крыло, показывают технозоны, Там как раз продают всякие вещи полезные. В город Габ мы примчались а, за холодильником. Перетащили из шале все наши продукты, которые были. Вот мы купили холодильники, кровать надувную. Глупость надувная, кровать не покупайте надувную. А на ней, во-первых, когда ну, обнимаешься, все скачет. Во-вторых, когда спишь все тоже скачет ну короче фигня этот матрас потом мы пенки постелили как нормальные туристы на пенках спали первый день я хорошо помню в этот вечер наступает целый день суеты с этими переездами подъездами муж моей сестры Блоха. он как раз у меня летал помогал женька привет большой спасибо тебе. и вот он тоже вы принес в этого позитива в этот день мы вечером сели под липкой как то вот какой-то свет включился и так далее и так уютно стало. Друзья, вот вы не, вот это ощущение, я там 8, сколько там, 9 лет назад вот эти вот перемещаюсь, я помню вот это чувство какого-то, такого детского счастья, когда ты сидишь у тебя, вот все начинает освещение гармонично, заканчивая там мясом, которое мы ели. Кайф! Я вот этот момент очень ярко помню, как выстрел такой, и подумал, мое, вот это место мое. А на следующий день... Чудеса продолжились. Во-первых, поперлись риэлторы, то есть э, это объявление о продаже дома вышло, и каким-то косяком потянулись люди, которые полезут в наш дом. То есть они лезут смотреть. И я звоню Клоду, говорю, Клод, что делать? И говорит, всех шли нахер. Я говорю, как нахер? Так, говорит, нахер. Если, говорит, хотят, пусть смотрят, мне звонят, а я, говорит, не хочу им показывать. Вот, но э, рядом с домом походить можно, в принципе, я их пускал там за забор, пока один не обнаглел и начал типа там, а я хочу туда, я хочу сюда, я говорю, брысь отсюда, я этот дом покупаю. В общем, я боролся с этими, а вы понимаете, да, как ценность вещи вот так многократно возрастает, когда ее все хотят. <laughs> Это было прям огонь. И так как ее все хотели, я захотел ее еще больше, плюс э, наша знакомая, она рядом с нами живет, Лизон, она хотела кафе там сделать, посмотрела, говорит, Игорь, если ты не покупаешь дом, я вторая, я говорю, хорошо, я тебе подарю свое место, если не буду покупать. Но я уже покупаю. Мне повезло, что я гражданин Литвы, то есть я родился в Литве, учился в Украине, какое-то время работал там в той же Москве, но в целом никогда у меня не было гражданства отличного от литовского, хотя мне некоторые советовали, но я очень мудро поступил, что не стал этого делать. Мне достаточно было открыть по Франции счет, что я как европеец мог сделать. Меня быстренько бывший мэр прописал в кемпинг. Он мне выдал такую бумагу, что официально я живу в кемпинге по такому-то адресу, черная лошадь, Палатка такая-то Но банк сказал, что нет На деревню к дедушке мы не принимаем И официально он, У них было 7 дней, чтобы дать отказ Они ровно через 7 дней дописали официально отказ что Да, я вы имеете право завести счет Но мы вам отказываем, потому что На самом деле это была некоторая ошибка нотариуса Что именно можно было с любого европейского счета Перевести деньги на счет нотариуса Так это делается во Франции Все деньги сначала приходят на счет нотариуса Потом нотариус все подписывает Берет свои там пару процентов ну, кстати, суммарные расходы на оформление дома обошлись где-то в 10 тысяч. Потом мы сделали очень интересный, вообще совершенно феноменальный вариант. Такой, наверное, сейчас уже точно не пройдет. Но на тот момент у меня был друг, который хотел купить у меня планер. И мы, соответственно, оформили бумаги, что я продаю ему свой планер LS8. И он, соответственно, расплатился за него деньгами, которые в виде кэша с договором кубки и продажи мой друг Клод положил в Швейцарии по моей доверенности на свой счет в банке во Франции это было невозможно сделать в Швейцарии он пришел опечат, мы пошли вот здесь опять же в ГАП э, в специальную там банк, при нас перечитали деньги проверили подлинности, запечатали в такой пакет, поставили печать, подпись там и так далее, ну и все я дальше этот пакет отдал Клоду, он отдал банку в Швейцарии и дальше какую-то часть денег я соответственно уже заплатил но остальное я перевел там, с Альфа-банка, например, переводил в Москве. Это было тоже великолепно. Я переводил 25 тысяч. И говорю, дайте, пожалуйста, формулировку, что, ну, там, происхождение, средств. Они говорят, а что вам написать? Я говорю, а что можно? Ну, пишите, жена дала. Ну, говорю, а так можно? говорит, можно. Говорю, можно. Написал, жена дала. Ну, а где жена, жена взяла? В тубочке? Короче. Ну, тут, друзья, мне могу сказать только что повезло. То есть покупка дома без риэлтора напрямую вот через нотариуса без посредников это везение и вот это то что мне удалось и бумаги оформить это опять же везение это французский друг который старался нам всем помочь плод огромное спасибо так как обычно это делает какой нибудь бюро агентство которое может вам помочь собрать все бумаги необходимые там, помочь с переводом, наверное, средств как-то, по крайней мере, сказать, как это все правильно делается. В каждом случае конкретной страны это эти вещи разные. Но я стал владельцем дома, дальше длинная история про его ремонт, отдельное видео, я его уже снял, смонтирую, обязательно выложу. Я счастлив. То есть могу сказать, по прошествии 8 лет, это действительно место моей мечты. Это место, где я пережил вот этот коронавирус. И мы тут прекрасно летали. В вот этот коронавирус, потому что аэродром был в 1, целое, в одном километре 400 метрах от дома. А на такой радиус я мог ходить пешком. Имел право. И я залезал в планер, взлетал. 10 километров имел право вокруг аэродрома летать. Но как говорится. Кто что свидит? видит? Помимо этого можно было прекрасно гулять, путешествовать по всем этим нашим холмам. Я, друзья, давно хочу сходить на этот водопад. То есть я сколько здесь уже живу, а никак сходить на водопад не могу. Вот позор реальный. Вот посидеть здесь. Может быть под эти скалы, карабка с альпинистами, Немножечко с ними тут посидеть. Полюбоваться. Ну, представляете, сколько красивых мест. Ты все время, некогда по скалам пошляться. Но одно я вам точно могу сказать: что идите к своей мечте. То есть, если вам чего-то действительно хочется, начинайте просто что-то делать. Пробуйте, делайте, и у вас обязательно что-нибудь да получится. Опыт моих друзей, например, друг Саша, год на мной со мной летал, он не захотел возвращаться в Новосибирск после начала войны. И уехал жить на какое-то время в Грузию. Потом он уехал на Кипр. На Кипре он программист, работает удаленно. Ну, соответственно, он еще и работу поменял на еще более хорошую. И он прекрасно себя чувствует. Снял виллу не очень большую, но очень уютную. Не за очень дорого. К нему приезжает куча народу. Вот пример вам человека, который после определенных событий решил... Ну, просто в одночасти мы с ним летали. Тут 24 число. Бац, бабац, и говорю, что ты будешь делать. Он говорит, я остаюсь. Разворот. Потом у меня был замечательный случай. Друг Сергей переехал в Испанию. Ну, собственно, он не совсем переехал, он ездит между разными странами, но основное время он проводит в Испании. Опять же, у него там жена, сын. Тоже для него было определенное решение, и оно, знаете, было чем сформировано во многом. Именно заботой о собственном сыне. Потому что, когда он пришел в обычную там школу подмосковную, ну там, скажем так, отнеслись к нюансам очень нехорошо, и ему так настолько не понравилось, что он сказал, да в жопу это образование здесь, я уезжаю. Тут я могу сказать только пример моего другого друга, у который учит сына в школе, класс хороший, у хорошей учительницы, который действительно толково учат, но она с ЗИГом она решила, что наш класс показательно станет юнормейским. И все еще напялили форму в этой форме может им потом еще автоматы дадут и вообще будет они вот так вот мое искреннее мнение не нужно вмешивать детей во всю эту вот гадость и боль связанную там, там с войной будущей не нужно детей пикать в это не нужно им автоматы пусть у них будет счастливое детство мы живем в 21 веке какая в жопу юнарби могу лишь сказать плюс французскому образованию что оно максимально отвязано от этого всего дебилизма Никакой тут церкви, ничего, то есть светское государство, и эта светскость четко и ярко соблюдается. Здесь это очень четко соблюдается. Выбирайте для жизни страны, где, возможно, вашим детям будет... Их не заберут в армию. Вот, Если они захотят служить и защищать свою родину, они пойдут, но их не возьмут и не скажут, а вот тут чувак должен стрелять людей, ты обязан стрелять в людей в 21 веке. Да Ладно, мы отвлеклись друзья это больная тема просто в двадцать году огромное количество друзей у меня переехало в израиль отлично там уже устроились я им большой привет передаю вообще конечно 22 год был годом когда люди многие из людей приняли решение. но вы видите что ситуация развивается самым различным образом и я думаю что если наступит следующая волна мобилизации, то еще больше народ задумается, а не пойти ли мне лучше пожить счастливой жизнью, так сказать, не воюя за невнятные ценности. Так вот, именно для этого я, наверное, сделаю серию роликов о успешном выезде моих друзей, как они устроились в каких-то локациях, что для этого требовалось, ну, какие-то такие простейшие советы. Про свои же, про Францию, ну, я могу сказать, что сложно. То есть вам нужен реально хороший специалист, который такие есть который вам поможет все это организовать, потому что бюрократическая машина очень мощная, все решаемое, вам дадут все документы, ну объясняют, какие документы нужны. Но это требует времени, понимания, документы могут потерять, в нашем случае папку нашу потеряли, нам пришлось заново там что-то восстанавливать. но Это когда моя жена временно проживание здесь оформляла. Там всякие нюансы, например, замена прав, то есть если вы приехали и получили вид на жительство, то в течение полугода ваши права просто автоматически меняют обычно в разных странах, ну, во Франции в том числе. Но если вы полгода продуплили, то через полгода вам придется идти в автошколу, а автошкола на французском это из, из фильма ужасов, наверное, что-то. Здесь про то, как сдают на права, даже фильмы замечательные снятые. Поворачивайте, поворачивайте. Остановитесь здесь! Остановитесь! Вы что? Совсем тупой или что? Вы что? Что это такое? Э -э хотите что-нибудь купить, месье Такси один, такси один с Люком Бессоном как раз снят на тему, как французский полицейский сдавал на права и что из этого вышло. Обязательно посмотрите, если не смотрели. Сейчас эра интернета, поэтому очень просто найти переводчиков удаленно, там, консультантов удаленно и так далее. И у меня есть пример, как мой друг продал все в Сочи и переехал. Он сейчас в районе Анси живет. Мой огромный привет. Он все полностью сделал сам, все бумаги на вид на жительство, ну, на уже даже не на вид на жительство, а на паспорт. Он должен был получить паспорт себе, жене, троим детям, детям. Но вот к вопросу о бюрократии. закрылась ошибка, он подавал декларацию о доходах, и в этой декларации указал, что у него есть еще ребенок, и его содержат с мамой как-то так и так, ну, со второй с бывшей женой. И немножечко трудности перевода, неправильно перевел, неправильно написал. Так вот, документы приняли, и потом шлепнули отказ, на, ну, вот, на, на, отказ, получается, на год. То есть это отказ за счет недостоверно предоставленных данных. И это при этом, ну, как бы черное такое пятно в биографии. Естественно, он пошел, объяснил, там, его поняли, сказали, да, мы вас понимаем, мы вас поэтому не наказываем никак. То есть все, все, все прекрасно, но машина такая, что вам придется еще годик подождать. Поэтому иногда вот эти вот использования специалистов, которые что-то за вас сделают, оно, наверное, оправдано в нашем случае просто это был хороший друг который совсем помогал ходил с нами ругался на французском и на швейцарском и... мерд говорил и даже мы нас научил ругаться но прошли мы это я могу сказать только одно это бюрократия более чистая там чем бюрократия в том же авире у меня тоже был ролик про как я с органами взаимодействовал и вот так вот московский авир например это значительно более Дурацкая организация, в которой Кучу всего можно решить за деньги Да, тут взятки, можно дать взятку И это все решится А вот решить по-настоящему, аккуратно И красиво, и по-честному ну В то время, когда это делают, тогда было невозможно Мы Просто откровенно предлагали взять, дать, дать взятку, и я боролся с этим Как мог, и я как раз оформил все Честно, но делал это блин Бесконечное количество времени на это потратил Так вот, во Франции Вам покажут путь, и все абсолютно можно сделать Ну, только это вот потихонечку, аккуратненько разбираясь в этих бумажках. Путь абсолютно проходимый, абсолютно прозрачный <соединяющий> и безумно долгий. <соединяющий> так, это мои вам советы относительно там Франции. Будут вопросы, пишите в комментариях, а потом может быть как-то выложу отдельным текстом, потому что в воздухе записывать достаточно сумбурно. Тем более вы можете посмотреть, как трудится мой ученик Антон и как ему тяжело держаться на вот этом вот прекрасном месте, где мы записываем ролик. И альпинисты, кстати, уже пошли домой. Это скоро домой, и нам пора, ужин. Поэтому я передаю камеру Антону, и он немножко расскажет о своей локации. Это Северный Кипр. И даст вам, может, какие-то дельные советы от себя, можете считать это первой серией нашего сериала. Как классно переехать куда-нибудь в новое место жить. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон, я живу на Северном Кипре. И вот сейчас учусь летать у Игоря. В общем, Северный Кипр это такая интересная локация, она с одной стороны не признанная, но с другой стороны я за счет этого как раз много всяких интересных плюшек и бонусов. В частности, вот я пока слушал про приключения с банками и со всеми делами, хочу сказать, у нас этого вообще нет. У нас это все достаточно просто делается, ты получаешь справку в муниципалитете местном, и открываешь себе счет никаких вопросов про то что к тебе приходят деньги откуда они взялись и так далее всего этого у нас нет при этом в стране очень неплохой уровень жизни минимальная зарплата сейчас около 700 800 долларов хорошее образование есть классные английские школы все отлично разговаривают по-английски очень безопасно Видимо, за счет того, что страна достаточно закрытая, как бы, ну, недостаточно известная, скажем так. Соответственно, мало воровства и тому подобного практически нет. Если что-то случается, милиционеры находят все, все в момент, все вопросы решают. Еще один большой бонус. На Северном Кипре туда достаточно просто попасть и получить вид на жительство. Практически для всех национальностей въезд на Северный Кипр без визовой. Сейчас, когда некоторые люди уезжают из России в срочном порядке, Северный Кипр – вариант, потому что виза не нужна, на въезде тебе дадут от 30 до 90 дней, если вежливо попросить пограничника, скажи, дайте 90, то, вероятно, дадут 90. Еще говорили, что на Северный Кипр нельзя ездить, потому что штамп в паспорт ставит у вас потом в Грецию и не пустят. Это неправда. На въезде тоже можно попросить бумажку, и на бумажку ставят этот штамп, и паспорт таким образом не портится. А вид на жительство на Северном Кипре получается достаточно просто. По документу либо аренды жилья, либо по покупке жилья. И э, нужно продемонстрировать ну, довольно приличную сумму Сейчас, по-моему, это около 20 тысяч евро э, на счету Ну, э, как правило, это, кстати, тоже обходится легко Потому что ты одолжил, э, сделал выписку со счета, деньги снял Полиция, как известно, не может просто так позвонить в банк и спросить А правда ли у него есть эти деньги? Ну, вот э, У меня знакомые бабушки просто каждый год одолживают у, у всех, у кого могут И делают себе э, вот этот вид на жительство Антон, а как ты переехал до кипарда Как у тебя получилось? Я снимал сериал на Южном Кипре и увидел большой флаг Северного Кипра на горе, который видно очень хорошо из Никосии и даже дальше. Я спросил водителя нашего, что, что это такое. Он сказал, ага, это страшные люди, там турки, не ходи туда, они убивают. И все такое, я сказал, как интересно. Надо же точно же посмотреть, что это такое. И посмотрел я исключительно старый город Никосии. А он разрушенный, там проходит частично запретная зона, зеленая зона между Северным и Южным Кипром. И, соответственно, там очень серьезная регуляция, потому что охрана ЮНЕСКО этого места. И чтобы тебе что-то отремонтировать, нужно куча бумажек и так далее соответственно там стоит много домов, которые никто не чинит и выглядит все это так страшненько, скажем прямо. Вот и я такой в восторге, как интересно, какая азиатская страна. И решил еще раз туда съездить уже специально на Северный Кипр. Мы снимали там небольшую документалку любительскую, скажем так. И заодно вот познакомились там с кучей людей, я нашел себе там работу. И постепенно, слово лоули-слоули, я понял, что работать там достаточно хорошо, жить приятно. И вот переехал туда постепенно. 10 лет уже живу. Ну, как бы из минусов это то, что там действительно немного скучновато. Для тех, кто любит большие тусовки, кто любит там много дискотек и всего такого, этого там у нас мало, скажем прямо. Так хорошо без тусовок, так хорошо без дискотек. Друзья, если бы я ходил на дискотеки, вместо того, чтобы учиться в юности, у меня бы точно не было бы такого замечательного планера. Потому что бы потом начал дружить с девочками и покатился по наклонной. А так я успел поступить в Харьковский авиационный институт, как настоящий ботаник доучиться до пятого курса, имена и стипендия, все дела. А потом занялся парапланилизмом, и уже тогда начались девочки, покатился по наклонной. Но успел набрать необходимую высоту. Ну, а насколько было сложно там недвижимость купить, добыть и так далее? Если там вообще какие-то цивилизованные способы это сделать, помощь чья-то? Ну, это естественно. Лучше не, не просто с кем-то, а с хорошими профессионалами. Потому что всегда контакт между застройщиком и риэлтором, он будет больше и лучше, чем у, с приходящим единственным покупателем. Вот предоставляет ему 20, тысяч, 20 клиентов каждый год. Естественно, что с ним и другие отношения, другие скидки и так далее. Все выбивается. И я вот работаю в компании, называется Prime Pro Investment. Мы занимаемся как раз продажей недвижимости. И когда я приехал, единственное, что нужно добавить, что когда я приехал, я себе спокойно купил трехкомнатную квартиру за 50 тысяч фунтов английских. А сейчас уже, я думаю, что где-то на такую квартиру нужно около 100. Ну, вот, за исключением такого дикого роста цен на недвижимость за последнее время, как бы таких глобальных минусов практически нет. Если интересно поподробнее про Северный Кипр, посмотрите наш канал, мы делаем видео, где рассказываем не только про недвижимость, но и про то, как это все устроено, как это работает, и ну, стараемся делать достаточно интересно. Есть красивые ролики. Вот видите, друзья, как один к одному все идет, вот совершенно случайно мы зацепились с Антоном языками, у меня была камера. Я говорю, слушай, давай снимем ролик. Я давно, у меня давно был, искал повод, как, то, что спрашивают люди, как, И говорят, ты переехал. Что же ты делал? <связь> как ты выбрал это место? И видите, получилось, что у Антона похожая история. И мы вот вам две истории вместо одной рассказали. И пишите в комментариях, если вам нужно про что-то еще рассказать. У меня действительно очень большое количество друзей. Мало того, сейчас у нас получается канал, на котором огромное количество зрителей. Может быть, кто-то из зрителей захочет рассказать. Твою историю мы сделаем что-то полезное потому что вот это показывание вам красивых мест всевозможных но это тоже для меня сейчас как хобби родилось как украшение и какой-то некий смысл вот моих полетов потому что сами понимаете летать а, так вот постоянно скучно даже с учетом таких талантливых учеников и слетать главное куда-то в красивые места чтобы вам их показать это стало некой фишкой моей то есть это украшение моих полетов я крайне благодарен вам, зрители глубоко уважаемые, что вы смотрите, радуетесь и это повод делать всевозможные видео а сейчас мы быстренько долетим до нашей долины и я вам покажу самые красивые места нашей долины и свой домик с высоты птичьего полета I know you need me badly. Well, I can work with that Just leave your honor on the counter And forget where you're at You're like a bullseye walking No lessons learned from last night And I've been creeping and stalking But it's not like you ever hide Well, take it from me, you're gonna die You're fly but you ain't nothing special You'll pay a steep price for this high Just don't tell me that I lied We are who we were born to be Shadows under moonlight We are who we were born to be On Hollow City nights And now you try to walk away Stick to police, don't fall You say this mess is what you don't intend But then why come in? Well take it from me You're gonna die You'll fly but you ain't nothing special You'll pay hasty price for this high Just don't tell me that I lied. what well, we are You finally see the truth It just makes you want more oh, Come on back inside A Drink till you're satisfied But when the morning comes Just don't tell me that I lied We are одно из очень красивых мест. Этот городочек занесен во все, так сказать, путеводители. Очень красивый. Сверху, конечно, так не кажется, но туда стоит просто зайти, когда особенно весна. Начинают свести цветы. Он безумно красиво оформлен. Во Франции, кстати, не ценится земля на холме. Мой участок как раз недорогой, потому что он как раз на склоне холма. А ценятся вот эти вот равнинные кусочки. Считается, вообще на равнине живешь, потому что очень большой человек. Я, наоборот, человек выросший на равнине, безумно люблю. Мне очень хотелось, чтобы с видом на закат, но так и получилось. долю мой, ну сейчас разглядите, с солнечными панелями, только что мы крышу добавили. Сейчас 11 киловатт-часов у меня вырабатывает, может выработать батарейка. Но так как углы солнца и так далее, тому подобное, и она вырабатывает не 11 киловатт-часов, а 9, вот 9 цифру я видел. К двум часам дня э, вот эта солнечная огромная панель заряжают э, батареи дома. И дальше мы продаем энергию компании DF по 6 евроцентов за киловатт. Вот на, пол, на сегодня на 3-4 евро накапало. Можно мороженое купить. Вот такой прекрасный домик и место потрясающее. И самое главное, как вы видите, до аэродрома лететь рукой подать. Совсем рядышком. Сейчас мы. Будем заходить на посадку. Я что люблю делать? Я очень люблю проходить на низкой высоте рядом с домом. Потому что сын Макс вылазит, постоять как там папа. И, конечно, он дико радуется, что папа, ура! Макс, надеюсь, увидел, как шалит папа. Пошли на посадку. Выпускай шасси. А вот место, друзья, где мы жили. Вот эти домики шале. 480 евро в неделю стоит такая шалешечка. Здесь я провел огромное количество замечательных, приятных дней в своей жизни. Понимаю, что мне пора совсем на посадку, мы уже совсем низко, то есть ухожу на заход. Диспетчера здесь нет, я просмотрел круг захода. Сейчас буду аккуратненько докладываться, что вхожу в круг, иду по ветру и потом захожу на посадку. Сделаю это коротко, чтобы если кто-то сверху прилетел, ему тоже хватило бы времени. Лоботит ангару в мюфайл, ранвей Ветер сейчас встречный, поэтому коснемся в районе асфальта, и я хочу доехать до своего ангара, запарковаться прямо в ангар. Ну, ворота, правда, ангара закрыты. Недавно мы с моими друзьями сделали видео, как я вообще в ангар заезжаю. Ой, так делать, конечно, не надо. Да, только, ну, точнее, надо, но тормоза при этом проверить. Я проверил тормоза и вполне себе подруливаю. И очень легко, когда большой налет, точно рассчитать, как заехать в ангар. Оп, Чук. Ой. Вообще, конечно, этот ангар можно было бы покрыть тоже солнечными панелями и поставить здесь... Солнечную электростанцию и какую-нибудь криптоферму добывать биткоины. <laughs> да, кстати, можно на моем доме делать. О, слушай, а биткоинами платят за недвижимость? За все. У нас даже платье можно за, за, за биткоины? биткоины купить. У нас приехала девушка из Какой-то, из Голландии, что ли, удивилась очень. Я пришла, там можно заплатить. Биткоинами заплатить. И за тем более. <смех> Друзья, вот такой замечательный ролик получился. Надеюсь, он вам понравился. Пишите, задавайте вопросы. Будем улыбаться. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.